Итак, ребят, всем привет. Сегодня я расскажу вам, как убить пьяницу. Одно из самых главных в бою с ним, это подготовка. В начале того, как вы нападете на него, сначала зарежьте всех его друзей-приспешников. После этого убегайте подальше, чтобы босс забыл о вашем присутствии. Затем подкрадитесь к нему сзади и колите его, чтобы снять первый кружочек. После этого бегите к своему дружку и отправляйте в бой. Пока он танчит, вам нужно застакать масло на боссе, Затем поджигаете и бьете, пока он встанет. Старайтесь делать это чаще, в перерывах между атаками босса или пока он бьет старичка. Босс не трудный, но определенно подготовит вас к следующим победам.